Всем привет! Меня зовут Яна. Три года назад наша команда выпустила видео, в котором показали, как изменялась детская коляска Stokia Explore по поколениям, начиная с первого поколения и до поколения V4. Ссылка на это видео есть в описании, кому интересно, можете посмотреть. Всем привет! Меня зовут Вадим Хализов. В октябре 2016 года компания Stokia начинает продажу детских колясок Stokia Explore V5. Это такая же коляска четвертого поколения, но со стильными черными колесами. Материал колес полностью поменяли. Они стали значительно легче и тверже, что, естественно, сказалось и так на практически отсутствующей амортизации. Теперь они выглядят как тонкие спицы литых дисков спортивных автомобилей. Получились очень красивые. Уже в 2017 году выходит коляска на шикарном шасси черного цвета. В апреле 2018 года стартует в продажу долгожданное новое поколение колясок «Стоки Explorer v 6 Давайте начнем с основных отличий прогулочного блока. Подножка теперь не снимается. Это очень удобно, например, тогда, когда вам необходимо перевернуть прогулочный блок со спящим ребенком вы подножку точно не потеряете. Подножка не регулируется по высоте, но зато благодаря мягким вставкам под ноги ребенку комфортно в любом возрасте. Цветовая гамма изменилась. Ушли такие цвета, как бежевый меланж, коричневый, фиолетовый. Но зато добавились Brushed Grey, Brushed Lilac, грин Green, же Pink, розовый лотос. Люлька предыдущего поколения была пластиковая снизу. Люлька V6 преобразилась. Теперь она полностью тканевая снаружи. Это придает ей более премиальный вид, а также способствует больше пропускной способности воздуха. Вес изделия сократился и, что немаловажно, она стала меньше в сложном состоянии. Матрасик из волокон сарона. Этот материал не окисляется, поэтому матрасик остается свежим и белоснежным. Транспортировочная ручка покрыта прочной эко и служит бампером для прогулочного блока. Ручка откидывается на бок. Это удобно, ее теперь не потеряете. Увеличенный кап, Убрали фиксаторы люльки, которые ранее у многих терялся, и вместо него сделали совершенно другое крепление люльки. В двух вместительных, удобно расположенных карманах все необходимое всегда будет под рукой. В четвертом поколении в 2015 году лимитированная коллекция стоки Explore True пользовалась популярностью, поэтому производитель в пятом поколении вновь выпускает шасси черного цвета, а в шестом поколении полностью переходит на черные шасси. Расскажем об отличиях шасси. Шасси V5 складывалось с нажатием на педаль. Это было неудобно, педаль пачкалась. Сейчас же новый механизм складывания. Трос складывания заднего моста тянет за собой предохранитель. На него не нужно нажимать рукой или ногой. Безопасность та же, эксплуатация проще. Ранее у ручек было лакокрасочное покрытие, которое царапалось. Сейчас же ручка прочная из эко-кожи. Коричневая или черная, она имеет более премиальный вид. У V5 сумка на шасси была в цвет текстиля блока, сейчас же сумка черная, больше, складывается по принципу оригами, изготовленной из водонепроницаемого материала. 8 мая 2019 года стартует в продажу лимитированная коллекция «Стоки Эксплори Balance, а 27 марта 2020 года компания «Стоки» выпускает в продажу 1000 колясок «Стоки Эксплори Gold. Бренд вкладывает много сил и денежных ресурсов для модернизации своих продуктов, совершенствуя их дизайн и техническую составляющую. Это уже шестое поколение самой продаваемой коляски бренда, которая, как вы заметили, имеет много интересных инноваций. Каждая деталь продумана до мелочей и придает модели еще большую элегантность и утонченность. Дорогие мои, теперь вы знаете об основных отличиях стоки Explore от первого и до шестого поколения. Я, как и многие из вас, с нетерпением жду выхода в продажу в V7. Свои вопросы и комментарии вы можете направить на WhatsApp, на мой номер телефона, который оставил под этим видео. Я отвечу на каждое ваше сообщение. Если это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.